Где-то в Гималаях есть одно удивительное место. Оно называется гнездо тигра. Я слышал про него. Мы с тобой. Мы твоя семья. У меня нет семьи. Я сирота. В грузовик ее. Идем. Идем за мной. Пошли. Деденыш! За ним! А -а -а! Тебе страшно? Я сам боюсь. Получилось! Хорошая девочка. Ты помогла мне. Назову тебя Мукти. Они спрашивают, где ее мама. Ее нет. Мукти сирота, как я. Куда ты ее видишь? В горы, в гнездо тигра. Браконьер преследует мальчика. Он пойдет на все, чтобы получить тигренка. Ей нужна мать, чтобы выжить. Теперь это твой дом. Иди, иди.